Что запись очень даже хорошая, поэтому проблем в этом нету никаких и мы давайте двигаемся дальше. Так, наш настроенныйемник все идет дальше к фронту ближе. Да, тут наши войска сидят в ожидании каких-то действий боевых. Ну и наверное, давайте мы сейчас пропустим ход. В принципе, деньги, которые у меня остались, я их тратить не буду. Так, извините, я немножко так, запись вроде не упала, просто немного свернул игру, там кое-что сделал и вернулся. Так, кстати, я думал, может быть, предложить еще мир кому-нибудь, типа Тоси. А, к сожалению, Итак, Тоса -то даже же... и не собирается думать о мире, хотя ему уже полнейшая жопа. И Матсуэ наверняка тоже не думает о мире, не хотя хотите, ему также не очень чай. приятно скоро чай будет. Для друзей. Итак, горо... Ну это странно с вашей стороны, товарищи, потому что у вас проблемы хуже некуда. Вам уже просто жопа, а вы думаете о том, чтобы только свою честь пожалеть, или там, не знаю, остаться верным императору, которому тоже в скором времени предстоит очень плохо. Ну ладно, это ваше, это ваше решение, но я как бы не против. Но знаете, что ваши. Ваши, так сказать, судьбы, ваши дни сочтены уже, потому что вам осталось жить буквально парочку десятков ходов, даже, скорее всего, того меньше. Ну ладно, пропускаю ход. Мои угрозы, пожалуй, не имеют никакого значения для бота. Просто жду, что он сейчас будет делать. Ну-ка. Ну, блин, я не это ожидал. <сос Perché> я совершенно в другой момент смотрел. Так, здесь, кстати, у нас на ритою. Ой-ой-ой. Это Наритоя... Плюс у противника есть разрывные снаряды, не забываем об этом. Так что, наверное, это последнее сражение моего героя Наритовер. Почему последнее? Потому что, по-моему, на Галоке есть разрывные снаряды. Если это правда, это означает, что точно ему не жить. Ему просто только умирать. Ну, в общем-то, как бы там ни было, я ставлю пока обычные снаряды. Если противник Атаку надо отбить! Ближе, чем можно будет использовать обычные снаряды, значит он точно хочет навязать мне сражение с разрывными. Если такое будет, такой сценарий произойдет, значит точно на -то, это твой последний бой. Ты уже отступал как-то раз. И кстати, кстати, кстати, ну-ка смотрите-ка. Да, он плывет ближе, он сейчас значит будет включать обычные разрывные снаряды. Ну давайте попробуем выиграть, но ну, я думаю, это точно ГГ. Давай на тащи. Блин, я еще красорукий такой. Командующему грозит смертельная опасность! Да, жесть. Смотрите, как он полыхает прям. Все, на Наритою погиб. Да, это печальная история моего адмирала Наритою. Потому что видите, как как недолговечно оказывается оказывается жизнь командующих. Жесть. Ну, очень жаль. Ну, да, я знаю, что я очень как-то отнесся к потере на Ритой нейтрально, как-то вообще равнодушно. Но, извините, я не знаю, я не могу какую-то речь придумать ради того, чтобы почтить этого адмирала. По крайней мере, пока наго тем временем нападает на крепость, как мы видим. Армия у врага весьма весьма разношерстная, причем Йода придет как подкрепление, поэтому скорее всего пушки мы его не увидим. Это очень хорошо. И замоком это тоже неплохо. Но то, что у меня второй командующий придет, не очень приятно. Может прийти с той же абсолютно стороны, откуда придет Йода. Я надеюсь, это не будет так. А то иначе это получится полный бред. В общем-то, два у нас командующих. Симадзу Тадайоси и Мацуи Тосинага. Так, ну что. Битва у нас предстоит в замке. Мой командующий Мацуи Тосинага сейчас является экономическим, если не ошибаюсь, кем то чиновником. И мой э, наследник, Симадзу, будет участвовать в виде подкрепления. Ну что, я, наверное, выставлю войска снаружи, дабы они могли расстрелять противника еще когда он не забрался. Потому что если он взберется, он, получается, ну, встанет просто в нормальный строй начнет меня атаковать. Я не успею особо расстрелять его. Так, ополчение толку на стены строить, я думаю, нету, поэтому давайте смотрим. Атаку надо так, подкрепление мои двинутся с той стороны, откуда его ополчение будет наступать, да? Так, интересно узнать, где его будут пушки стоять. Ага, вон они стоят где. Окей, ждем тогда. Так, тем временем, мой командующий, давайте-ка со своей армией а, подходи к этим ополченцам и расстреливай их. Ну или, может, и не подходи, потому что я что-то не очень бы хотел бы увидеть тебя, как ты там миско устроишь, тебя там порежут, куски. Так. Здесь мы выставляем, давайте-ка солдат скорее. Сейчас мы будем смотреть, как их будут пушки стрелять. Кстати, тут никого нету, да, вот по этому флангу. Никого нету, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Обстреливать их. Так, тут его деревянные пушки достают и начинают валить, значит, этих ребят. Вы становитесь сюда. Так, это куда я послал? А, я вас сюда же хотел, да, поставить? Блин, кстати, зря вас сюда лучше, скорее всего. по ним. Так, вы давайте атакуйте туда ополчение Вы возвращайтесь скорее. Ага, давайте добивайте. Так, здесь все у нас закончено. Быстрее бегите тогда в атаку, в атаку, блин. Быстрее бегите в нашу крепость, потому что да, и надо, надо быстрее снимать позиции. Скорее, скорее, скорее. Так, британцы здесь тоже бегут. Вы становитесь на стены. Видите огонь. Давайте скорее, скорее, скорее. А, тут же вон войска есть еще. Блин, я что-то не заметил их совершенно. Так, так, так, занимайте позиции скорее. Так, здесь, я смотрю, все-таки подошли ополченцы. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, попадает по хотамота военачальника немного. Но вот именно что немного не хватает. Достаточной мощи. сейчас там будет драчка. Дырачка. Ой-ой-ой, идиоты. Они тупят, поэтому сейчас придется, значит, наверное, так сражаться отходите. Или давайте встаньте вот здесь, просто в такой строй, чтобы можно было вести огонь. Потому что вот на данном фланге вроде как бы все получше, но все равно видите, что хреново. Так, расстреляем моего хатамота-военачальника. Уже столько потерь, но они все равно не умирают. Тут скоты, блин. Ну все, сдохли наконец-то. Еще один хатамота-военачальника бежит к нам. Сколько уж вас там наплодилось, а, ребят? Так, так, так, так, так, противники нападают, и надо отступать, надо отступать в крепость. Быстрее, быстрее, бегите, бегите, бегите, бегите отсюда. Бегите, я сказал, глупцы! и блин, как же они тупят вообще жестко. Так, этим уже жопа, надо отходить также. Становитесь сюда пока. Я сюда сказал, бегите. Театр. Тут на них все-таки напали, ни хрена они, блин, достали даже. Все, бегите быстрее в замок. Все войска, бегите в замок. Прекрасная новость. Вражеский да, да, я знаю, что ты любишь прекрасные новости. Юперный театр, Юперный баба, и бегите отсюда ва, быстрее, идиоты, конченые. Идиоты конченые, бегите, сука, вы идиоты. Занимайте хотя бы позиции, видите, блин, дураки. Да отступайте вы! О, нет, только не мои ворота. Так, там его, я смотрю, на пехота среагировала. Конечно, нам не надо, чтобы наших убили всех, поэтому отступайте. Фух, так, тут линейная пехота моя, остановитесь, как-то попытайтесь отразить, что ли, их атаку, но они как-то даже и не собираются, похоже, атаковать так. Думают пока, соображают, нападать или нет. Здесь же какая-то непонятная анархия, тут то ли мои наступают, то ли отражают атаку, то ли что вообще происходит. Здесь моим э британцам явно неприятно. Да бегите вы домой, дураки, конченые! О, нет, идиоты. Так, вы атакуете ополчение? Скорее. Эти тоже затупили. что то вообще непонятное делают. Ё-моё. Так, вы... Не-не-не, стойте, стойте, стойте. Вам точно противопоказано нападение. Ополчение на катана кати Кате идут в атаку. Ой, жесть. Ой, жесть. Что за хрень? Что за хрень? Что за хрень? Что за что за что за хрень? Фух, эти наконец-таки отошли ну слава богам хотя бы так так вы отражаете атаку здесь что британцы половина стоят наружу половина внутри чё за хрень быстрее я на позицию блин. идиоты колеблются ну конечно не колеблются я даже не сомневался в этом Однако а а то, что мои люди тупят, я в этом что-то очень удивляюсь. Да стреляйте сюда. Зачем вы стреляете не в тех? В Своих, точнее. Так, здесь я британцев специально выгоняю наружу, чтобы они постреляли противнику. В тыл. Остановитесь, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте. Так, здесь что у нас? Какая-то тоже неразбериха. Ополчение. На этом фланге все еще битва происходит. Но я смотрю, да, уже линейную пехоту сильно погасили. Давайте, разворачивайтесь в линейную огонь. Расстреливайте их в спину, этих сволочей. Опа, подходит их линейная пехота. Я смотрю, она начала атаковать, быстрее-быстрее стрелять по ним. Да, видимо, она атакует. ух ух ух ух ух О, да, британцы, молодцы. Так, моих тут, правда, ополченцев с копьями кого-то убили. Сами видите, прекрасно это зрелище. Так, вы, ребята, тоже разворачивайтесь, сидите вперед. Вы включаете гамбате. Ой, е-мое, Всех убить! Так, е-мое, только не моих, правда, линейных пехотинцев убить, окей. Всех убить, но не всех. Вы, это, поспокойнее, будьте, пожалуйста. Стреляйте по ним нахрен. да что вы делаете? О, нет, нет, нет, только нет, не это О, идиоты! Блин, там какие-то мудаки стоят на стенах. Мешать будут сейчас стрелять. Еще одно ополчение. Да сколько вас там наплодилось-то, ребята? Хватит, хватит выходить. Все, этих мы догнали. Фух. Стреляйте теперь по ополчению. Так, с этого фланга вроде все уже как бы получше, но тоже тут какая-то неразбериха, блин. Давайте, ведите огонь по ним. Стреляйте прямо в садицу без волоча. Так, вы как-нибудь встаньте, чтобы можно было вести огонь хотя бы. Так, вы тоже подойдите, чтобы можно было стрелять. И убейте ополчение, наконец. Уничтожить их всех, уничтожить. Так, я смотрю, это еще далеко не вся армия его. У него там еще до хрена стоит солдат. Точнее, у него там только этот именно командующий со своей армией. Ох, ну тут линейная пехота, конечно, просто терзает его солдат, как ничего делать. Только поглядите на это, просто расстрел на расстреле. Так, все, тут мои кота на кате сжирает его полностью солдат. Так, тем временем, у линейной пехоты разворачивайтесь, давайте. Станьте уже в нормальный строй. О, кстати, тут уже у некоторых кончились. Почти что, да, они еще как бы не совсем кончились, но они уже вот-вот кто его там атакует чё за хрень по своим то не стреляйте пожалуйста вас надо специально убирать что ли? вы чё такие звери Ну все тут понятное дело мы сейчас расстреляем этих катанок, катя они убегают прекрасно Фух, мы победили, но знаете что, что-то потерь прям до хренища. Я как-то переборщил с, с недостатком внимания. Что ли, как я не знаю это назвать, потому что внимания к моим солдатам было весьма мало, и поэтому они, блин, творили, что хотели. И, то есть, ну, результат не совсем положительный, какой-то такой полуотрицательный, полу, полу Так, ну что... Одна линейка у меня есть с патронами, а две остальные уже без патронов. Так что вы встанете под оборону британцев. Сейчас тут мой командующий порежет парочку врагов и потом вернется. Так, все, можете возвращаться быстрее. Кота на кате просто станут сзади, как оборона не будет. Так, давайте, британцы тоже помогите сейчас. А то жопа же их, ты хрена так... мало я их сказал бы. Так, командующий отойди, да, за своих. Так, ты сюда, иди быстрее. Да в кого вы стреляете, дураки? Блин, вон перед вами, прям командующий. А, нет, точнее, извините, это кавалерия с саблями. О, ну отлично, вообще, зашибись. Я уже думал, она сейчас врежется вообще было бы. Эпично. Фух, кстати, смотрите, сколько убили британцы. Ё-моё, 629, 714. Фух, ну некоторые тут вообще просто накосили, как, не знаю, как цари, блин. Просто расстреляли почти всех. Кстати, почему-то до сих пор пишет, как будто бы я могу проиграть. Хотя, из-за чего? Хрен узнает. Его, его кавалерия саблями, смотрю, возвращается. Не собираются они смиряться с поражением. Ну ладно, это их проблемы. Не хотите смириться с поражением, значит, вы смиритесь только со смертью. Со своей. Так, одних британцев давайте я выведу наружу, потому что я ими сейчас буду атаковать вот там скопившихся военачальников. Так как у них есть револьверы, надо их будет, значит, расстреливать. Так, бежит. Бежит, бежит, бежит. Сейчас, ну-ка. Хороший, дайте зал по этим скотам. Ух, просто великолепно. По королевски дали им пощаду. Ну что, британская пехота, суки, они встали не могут уйти теперь. Так, да, у них потому что залп вагончика и стоит вот такая вот, такой небольшой баг что ли или как это назвать не знаю. А, подождите, вы не убегайте далеко тут, хоть и вражеский флаг, мы можем захватить его, как бы. Прикиньте. Вот не знаю, что насчет его пуш, потому что у него же там пушки еще стоят. Где-то у него стоят пушки. Я пропустил, наверное, да? Да нет, 4 военачальника у него охренеть, блин. Зачем он 4 военачальника? Да, вопрос очень важный. Так, ну что, выходят, в общем-то, мои солдаты. Можно еще, в принципе, вывести вот этих вот ребят. Ага, вы тоже не хотите, да? Все, теперь захотите. Да, е -мое. Стойте. Все. Выходите. Всех выведу, кто умеет у меня стрелять. Нормально, имею в виду, они. Бомжи и ополченцы. Они, конечно, умеют стрелять, но это лишь так. Для галочки. Чуваки, еще не раскачавшиеся. Так, ну что? Ребят, давайте-ка разворачивайтесь. Хорошая такая пехота у меня собралась. Остатки пехоты, если быть еще точнее. Потому что, конечно, это пехоты назвать уже тяжело. Восстанавливаться они будут очень долго. Но Ничего. Так, ребят, готовьтесь. К вам бежит бомжи. Бомжи-отряд. Смотрите сейчас, как они их будут расстреливать просто вообще. Ой, какого чёрта? Это я не ожидал увидеть от тебя, чувак. Ну, короче, да. Хоть они и промахнулись в первый раз, но это просто вот всех они убили. Никто не ушел от них. Да поглядите на это вообще просто офигеть британцы просто жестко расстреливают всех кто пытается от них уйти карает всех так какой-то там бежит чувачок с револьверами он что думает выиграть просто против моих британцев но это было просто бессмысленно. Ну что, парни, давайте добивайте последних врагов, и мы победили. Че, чуваки, не хотите больше идти на, на расстрел? Значит, сейчас принудительно вас будем расстреливать. Опа, аж два отряда теперь пошло. Вот это да. Экшончик, экшончик, смотрите-ка. Да. Ой, ёкарный бабай. экшончик еще даже только начинается, видимо. Чего, моё? патроны кончились да А нет еще не кончились но ой-ой-ой! все равно -ой они даже толком не напали их просто нахрен разогнали жесть жесть чуваки это просто жесть завершаем сражение конечно великолепно поиграли особенно вот этот последний этап меня больше всего порадовал как мы их расстреливали так ну что что ну что мы потеряли два отряда ополчения. Ну, это хрень же. Это, конечно, ополчение обычное. Но единственная обильность, что, конечно, блин, враг снял много людей у меня нормальных. А, кстати, на только напал на этого, на парнишу. И тут еще, ой-ой-ой, тут всякие флоты нападают. Ну что, конечно, повоюем. Я не собираюсь отступать или предотвращать ваши очки. Уисуги Юриканы. Повоюешь О, хорошая погода еще при этом Грех не повоевать Иди к папочке Еще тут маленькая карта, что вообще прекрасно Обожаю маленькие карты Любой ценой удержите позицию. Так. Ага, у него, значит, обычные снаряды. Подплываем к нему ближе. Командующему грузи смертельная опасность. Ах ты, сука. А, нет, он не уплывает. Он просто что-то маневрирует как-то странно. Так, давайте мы сейчас ему зарядим залп. Так, залп. Правый борт, огонь! Дополнительный залп. О! Гори, гори, моя звезда. Полыхает. Пух-пух-пух-пух. Сейчас я еще добавлю. О, вот это залп. Это залп. Вот это залп. Жрите этого. Ну что, еще одна победа в нашу копилку. Буль-буль, карасики. Цендай все никак не успокоится. Йода с Нагоокой потерпели сокрушительное поражение, что, конечно, меня радует. Повышение уровня Досинага, молодец. Растущее недовольство, растущее недовольство, растущее недовольство. Ну, бывает, что Бывает недовольство в жизни. Так, ну что, этот чувак, он движется дальше на юг. Ну, блин, я не знаю, я хотел бы победить его, уже уничтожить нахрен. Эта армия подойдет сюда сейчас? Ну, она подходит, но навряд ли она будет участвовать в сражении. О, давайте, короче, в следующей серии приведем битву. Сейчас я уже просто не хочу, и как бы время уже подходит к концу. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. С вами Веном. Всем пока, удачи!